Всем привет, дорогие друзья, и давно на моем канале не было обзоров крутых телефончиков. Точнее, он был один, и то это было очень давно, на ну, год назад. А сейчас ко мне снова подошло вот такой вот подошел, вот такой вот телефон от компании Xiaomi. Телефончик Redmi 6A. Очень крутой, и крутым круто тем, что он 2018 года. У него есть все флагманские характеристики. Это разрешение экрана 18 на 9, фуллскрин дисплей 5,4 дюйма что очень неплохая лопата это я не знаю что это, батарея на 3000 мАч, в принципе мне кажется ну, вроде бы нормально а вроде бы мне кажется что это мало 13 мегапиксельная стандартная камера и 2 гигабайта оперативной памяти и 16 собственной, в принципе 16 собственной это очень мало давайте-ка смотреть на этот телефончик ой ой Открывается он, как, конечно, как айфончик Вот так вот, очень долго Итак, вот наш Телефончик здесь вот такой вот Вот так вот придется сделать Красивенький Ну мы телефон отложим, как обычно, что у нас в комплекте есть Есть мануальчик Небольшой На английском языке, как пользоваться всей этой штукой Вот наш, собственно, телефончик Очень хороший так, это все понятно, что у нас есть в комплекте. Вот такая вот зарядочка. Вот такой вот. Савмичный белая... белый провод вот такой. Также блок... Ух ты, он прямо заделан. Ничего себе. <coughs> Итак, блок питания на 1 А. Это, конечно... Для 2016 года очень мало Но это бюджетный флагман Поэтому так Ну и здесь конечно же скрепочка для открывания лотка С сим-картами И микро Так, больше ничего нету. Все. Собственно сам телефон Вот он, к сожалению, немного заляпан Но вот такой вот телефончик Безрамочный Вот тут камера Вот здесь Фронтальная камера Собственно... Так, вот это можно, думаю, снять вот так вот красиво. Круто. Круто. У меня, конечно, немного заляпана крышка. Так, а тут вообще снимается эта крышка или нет? Скорее всего, нет. И... И кстати, этот Xiaomi мне понравился тем, что у него здесь нету, как у Xiaomi Redding 4A, вот здесь вот динамиков. Мне это очень раздражало, потому что когда записывал э, звук на диктофон. Э, чем больше ты говорил э, в одной из этих дырочек вправо или влево, тем больше ну, неравномерно записывался звук. Поэтому э, вот динамик перекочевал сюда. Итак, вот наша камера с вспышечкой. Вот такое вот 13 7 Давайте-ка его включим. Я уже его тут все установил. И первое, что меня интересует, это, конечно же, камера. В бюджетном флагмане должна быть хорошая камера. Это же Xiaomi. Поэтому я попробую сейчас что-нибудь поснимать. Так, и вот так вот снимает камера Xiaomi Redmi 6A. В принципе, снимает она неплохо. Вроде бы, Но я потом при монтаже посмотрю все, что как она снимает. Ну, в принципе, неплохо. Это что такое? Итак, собственно, я заснял видео на Xiaomi Redmi 6A, проверил, как у нее тут камера работает. <coughs> Теперь э, вторая позиция, которую я часто всего проверяю, телефон, это как он записывает звук на диктофон. Сейчас бы еще найти, вот инструменты и диктофон. Этот телефончик, как я уже сказал, не понравился тем, что здесь вот есть микрофон, вот как у меня на Asus Zenfone Max. <coughs> так, разрешить, вот, разрешаю записывать аудио, разрешаю. Да Да Ладно Итак сейчас я запишу голос на Xiaomi Redmi 6A И потом все это вставлю, и проверим Хорошо или плохо К issues Батарея 1 разыжена У меня 51005 года Раз-раз-раз э Это проверка записи звука на Xiaomi Redmi 6A Оху Что ж я такое бы сказать Надеюсь, будет звук Качество звука хорошее Это же Xiaomi Бюджетный флагман Xiaomi Redmi 6A Глобал версия Круто